Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Телец. Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в основных сферах вашей жизни в период движения Венеры по знаку Зодиака Водолей. Водолей является вашим символическим десятым домом, а десятый дом у вас связан с карьерой, с вашими главными целями, планами и устремлениями. Учитывая, что у вас в этом знаке будет находиться пять планеток, то можно смело утверждать, что данная сфера будет период с 21 по 24 февраля очень активно. Сама по себе Венера, Водолея, дает очень много свободы, независимости, каких-то оригинальных решений. И можно говорить о том, что для того, чтобы добиться каких-то нужных для вас результатов, придется прибегать к каким-то нелогическим способом решения задач. Давайте посмотрим... С каким настроением вы войдете? Ну, во-первых, обратим внимание на ситуацию по Меркурию. Меркурий будет ретрограден до 21 числа. Как правило, он несет необходимость вернуться к прошлым задачам, закончить какие-то старые недоделанные дела. Пожалуйста, посмотрите, где у вас что там залежалось, где что давно требовало вашего внимания. Закончите это, возобновите. Сейчас для этого будет самое наилучшее время, когда вы действительно сможете сконцентрироваться и окунуться задачу полностью с головой. Вам никто не будет при этом мешать. Необходимое решение будет найдено, мысли поступят, решения придут. Дальше смотрим, что у нас будет из сложного. Квадратура Марс-Юпитер. Марс и Юпитер. Марс будет находиться в вашем первом доме. Он будет придавать вам в течение всего этого периода большую активность, необходимость действовать, в чем-то вы даже будете агрессивны и требовать определенного, даже, может быть, если не послушание, то такого поведения, которое будет для вас наиболее выгодно. Учитывая, что у вас здесь находится еще и Юпитер, и Черная Луна Лид, постарайтесь все-таки немножечко как-то придерживать свои эмоции чтобы слишком много не потерять своих сил все-таки вы более знаете такой спокойный уравновешенный представитель своего знака и для вас быть активным это значит ну, быть чересчур активным это значит терять свои силы вы привыкли ждать когда к вам придут и сами дадут самое главное из помощников, обратите внимание, на период с 3 февраля по 10 будет работать аспект, который будет вам помогать. Венера-Сатурн соединение. Будет помогать вам. Немножко, я смотрю, здесь, конечно, будет Марс еще образовывать, ну да, будет сходящийся аспект, квадрат к Урану. Вы знаете, вот как-то немножко эксцентрично, немножко, вот с одной стороны вы будете как-то эксцентрично себя вести, но Сатурн он будет вас подтормаживать и будет все-таки вас направлять на правильное решение задачи и на правильные мысли. Хотя интересно то, что все-таки поиск решения будет оригинальным. Ну, так получается. Вы знаете, вам можно не бояться рисковать. Риску, рискуйте. В делах, связанных с карьерой, действуйте неординарно, и тогда вам повезет. Дом с 8 по 10 февраля подключается еще один аспект. Меркурий, планета большого счастья, соединится с планетой, с Венерой малого счастья. И у вас будет аспект очень-очень большой удачи в делах карьеры, с вашими главными целями. Это, кстати, не только карьера, это может быть и ваш социальный статус. Например, ну, кто-то захочет выйти замуж. Кто у нас тут телец? Вот те, у кого в знаке Тельца находятся личные планетки, например, Венера, Марс, Солнышко, ну, соответственно, сами представители знака Зодиака Телец могут захотеть объединиться с кем-то в паре всерьез и надолго. Если, особенно если отношения эти уже ну, длятся не, не, не, не первый месяц, не первый, не второй. Ну, не хочу говорить год, но достаточно долгое время. Ну, или между людьми, которые уже достаточно зрелые. Не молодежь, не молодежь. Теперь еще интересный период. С 5 по 19 февраля смотрим. Марс гармоничных аспектах с Нептуном. Где он у вас проигрывается? Ваш Марс. Нептун находится в 11 доме. Смотрите, здесь идет очень благоприятный аспект для взаимодействия в больших коллективах, в дружеском окружении. Хорошо для работы удаленной. Вот, знаете, вот какое-то будет правильное направление вашей энергии. Вот у вас получится наиболее правильно действовать в коллективе или управлять им. Дальше. Ночного луны у нас будет 11 февраля. До 11 февраля постарайтесь какие-то свои костики там всем закончить, после 11 уже стартуйте с новыми, задач, с новыми задачами. Но если план на эти новые задачи был поставлен ранее, до ретроградного Меркурия, до 1 февраля. Теперь очень эмоционально напряженными будет период 18-19 февраля. Смотрите, есть большой риск того, что вы можете потерять самообладание, может произойти серьезный конфликт, впоследствии можете сожалеть об этом конфликте. И по общему фону месяца, по Сатурну к Урану, смотрите, Сатурн, он будет вас сдерживать, а Уран, он будет вас наоборот. Знаете, как-то возбуждать на то, чтобы вы вышли за пределы своих возможностей, вышли за какие-то рамки условностей, Вдохнули во что-то новое жизнь, вдохнули, может быть, какие-то новые идеи. Ну, перестали или бояться, или перестали, может быть, держаться чего-то старого. Вам совет идти к новому, не бояться. Ну а сейчас мы посмотрим прогноз по основным сферам на здоровье и рекомендации. Итак. Как вас будут воспринимать окружающие? По развилке человек, который будет стоять перед каким-то выбором. Вас вот будет так воспринимать, как человека, который о чем-то раздумывает и должен принять очень важное решение. По букету это может говорить о том, что решение может быть связано с некой близкой женщиной, или это может быть связано с выбором подарка, ну или просто какое-то решение, которое ну, будет для вас удачным. То есть, если вы стоите перед выбором <coughs> и думаете о том, что... Принимать его или нет, то вам лучше сделать выбор. И знаете, что каким бы он ни был, он вас порадует. По ситуации в дома в семье. Здесь, конечно, будет сфера финансов выходить на, первые, на первое место. И по метле здесь, возможно, споры, ссоры и конфликты, связанные с финансовой тематикой, переживания по этому поводу. Может быть, вам будет не хватать ресурсов, может быть, поставленные цели будут для вас в этом периоде ну, недостижимы или придется вложиться во что-то против вашей боли. Ну, например, ваша вторая половинка будет требовать это, и вам придется пойти на уступки, или же вы с ней будете оспаривать эту финансовую затрату, которую вам не очень хочется будет будет не очень хотеться производить в данном периоде. Но самое интересное, что по вообще взаимоотношениям о партнерстве в любовной тематике, у вас здесь выпала карта птицы, которая говорит о том, что вам удастся договориться со своим партнером и решить финансовые вопросы. То есть о вложении финансовых средств споры или ссоры, связаны с вложением финансовых средств, либо их поступлением или распределением, они будут решены. Еще это указание на то, что, кстати, новых знакомств не предвидится, маловероятно. Я не вижу. Уж слишком вы будете заняты финансами. И вас будет волновать, знаете, для тех, кто планирует, какие то изменения в плане своей карьеры, то по сочетанию здесь ну, какие-то сложные обстоятельства, не зависящие от вас, на которые трудно будет повлиять. Ну то, знаете, по эффекту это все равно что как биться головой о стену, то есть бесполезно действовать будет бесполезно. Но интересно то, что для тех, кто, например, хочет или выйти замуж, тоже Здесь идет кармическая ситуация, которая подведет вас к тому, что чему быть, того не миновать. Если союз, то это может быть достаточно сложный союз. Если выход из союза, то пока выхода нет, здесь идет только вход. По совету. По совету, относиться ко всему легче, спокойней, пока не время принимать важные решения, а вот очень хорошее время для того, чтобы съездить в гости к своим родственникам, к своим друзьям, как-то разбавить немножечко обстановку, снять напряжение, пообщаться. Здесь, можно, кстати, есть указания даже на путешествия, ну, например, почему бы нет, можно съездить к морю. Или куда-то в горы. Тут, конечно, гор нету, но вполне может быть. То есть благоприятное время для отдыха и для путешествий. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мои видео и до встречи в следующем периоде.